Потерял счет дням, я не помню когда Я вышел, знаю, что от тебя, но не помню зачем Я потерял счет дням, я так давно тебя не слышал Вот и все, что дано, но есть одно но Ночью, когда занавешены окна в маленькой спальне, на краю света ты ждешь меня, и тебе одиноко мне важно. Потерялся в снах, я никак не могу Проснуться мне, не открыть глаза, не увидеть свет. Я потерялся в снах, я так хотел к тебе вернуться. Вот и все, что дано, но есть одно но. Когда занавешены В отражениях бесконечных Мне не хватает сил разбить зеркала Я потерял себя, и это будет длиться вечного На краю света ты ждешь меня И теперь одиноко мне важно это Я желаю вас, что вы когда-нибудь делаете, пожалуйста, вверху документов Я что-то нарушил Куда торопитесь? Да That мой. Редактор субтитров